Пошли, пошли вперёд. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, свершу модуль. А тебе. С Новым Годом поздравляем! Молодцы! Почетной грамотой Министерства культуры Тверской области за высочайший профессионализм и, безусловно, огромный вклад в развитие культуры Верхней Олыши, награждается Елена Владимировна Чечина. Министр культуры Ксения Олеговна Глинка. Аплодируем коллеги! Мы вас очень любим. Творите дальше, вытворяйте, хулиганьте, делайте самые красивые, невероятные вещи. будьте вот всем вам. В новом году счастья, здоровья и всем нам, конечно же, мира. как-то наверное помогают мне сделать такие мероприятия, такие праздники. Я думаю, что наш круг танца будет расширяться и будет как бы танцевальная река идти идти дальше. Спасибо большое.